Есть ли нюансы эксплуатации ГБО зимой и ГБО летом? Она мерзнет, дубеет и из нее начинает травить. Функция редуктора это испарять пропан-бутан. В наших сервисах бывали разные ситуации. И мы видим, что эти свечи в принципе не рабочие. Хотя они новые с упаковки мы открыли, поставили они не рабочие. Наступили холода и я думаю, что нам нужно с вами поговорить о мероприятиях, которые нужно провести с автомобилем до того, как окажется, что у вас будут проблемы в связи с тем, что температура будет падать, будет доходить до минусовой, а вы не успели или не знали, что нужно было сделать, какие-то элементарные действия с вашим автомобилем, и с оборудованием, которое у вас установлено, чтобы избежать каких-либо проблем в дороге там, при морозе минус 10. Погнали смотреть.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 А теперь мы подробнее расспросим о возможных причинах и какие проблемы возникают у автолюбителей с газом, зимой, особенно в сильные морозы. Сейчас Никита, добрый день. Это лидер и руководитель нашего сервиса Проект ГАЗ основного. Как никто, он знает все проблемы, потому что он уже пережил несколько зим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 заключается в чем самая частая проблема которая когда приезжает нам клиенты наши заключается перед зимой это патрубки даже в этом случае он здесь его же надо менять он дубовый что получится зимой он еще при морозе дубеет еще больше и хомут его не обжимать начинается травить то есть из соединения фильтра редуктора ну, и форсунки и так далее второе где стоит фильтра грубой очистки у нас то есть, ну тут в этом случае сеточка, там резинка, ее тоже не меняет. При того, перед зимой желательно ее обязательно поменять, так как тоже она мерзнет, дубеет и из нее начинает травить. То есть это причины эм... запаха? Запах... Запаха газа, да. да. А а чего эм... у вас может быть запах под капотом и в салоне автомобиля, это важно. Дальше. Да, что касается по форсункам, очень важно у кого форсунки Хана. Они, если не промытые перед зимой, эмульсия замерзает и машина, во-первых, при переходе может глохнуть подтраивает. То есть очень важно мыть форсунки, если Хановость. С сейвышками таких проблем не бывает. Ну по крайней мере, у нас нет. То есть, ребята, вот смотрите, если у вас на автомобиле установлены форсунки Барракуда или а -а Хана, да. то вам обязательно перед эксплуатацией зимой нужно сделать, что нужно их промыть. Их нужно промыть специальными жидкостями и на стенде. Для чего объясняю. В форсунках скапливается определенный, можно сказать конденсат или даже бывает такой мазут, правильно? Все правильно. Вот, который при плюсовых температурах не мешает работе форсунок. А при минусовых температурах, вот когда вы приходите, садитесь в автомобиль, заводите, а он не заводится и не заведется, пока вы не прогреете автомобиль, пока там не будет плюсовая температура, пока вот это вот то, что в форсунках не нагреется, там условно говоря, не вылетит в трубу, да, вы автомобиль не заведете. Поэтому, чтобы не сталкиваться с подобным, ладно, это в своем гараже, а если, например, вы куда-то поехали, оставили автомобиль, потом приходите, заводитесь и не можете завестись, да, ну, это будет вам, ну, будет неприятная ситуация. Поэтому мы вам рекомендуем до наступления морозовых холодов поехать к специалистам и помыть форсунки, если у вас форсунки на автомобиле тип Хана и Барракуда, если у вас установлены полимерные АИБ форсунки, вам в принципе это делать не нужно. А что по регламенту техосмотра? Я вот просто рекомендовал ребятам уже, автолюбителям, менять зимой чаще. Каждые 4-5 тысяч фильтра. Как думаешь, это хорошая идея? Вы знаете, Для я будущего? рекомендую это не только зимой и летом, поскольку, к сожалению, качество газа, то, что было раньше, то, что сейчас, угу. оставляет, желает лучшего. И если вы хотите, чтобы газовая установка вам послужила долго, угу. вот, то регламент... Ну, 10 это очень много, некоторые установщики и в книжках гарантийных у них написано 15, это я считаю просто катастрофическая цифра вот, потому что здесь мы видели и наблюдали, как через 7 тысяч фильтра просто превращались в забитый кому грязь Значит тут скажем так, вот такой фильтрующий элемент ну, бумага, которая собирает влагу в себя Влага еще с каким-то мусором что я смотрю. ну мусор тут в нашем магазе все что угодно можно найти так что мусор это не самое плохое можно и масло даже встретить с маслом это повезло кому то вот поэтому уделяю внимание замене фильтров газовых потому что опять же как Никита сказал вовремя замененные фильтра это залог успеха работы правильно двигателя то же самое Газовые, работы, э, если вы обслуживаете свой автомобиль у официалов то есть там официальный представитель toyota mazda ford там и так далее и так далее не суть важно всегда проверяйте то что вам говорят официалы как минимум свечи которые вы покупаете новые до того как вы устанавливаете их на свой автомобиль обязательно проверьте на стенде потому что мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем что новые свечи с гарантией при проверке на стенде не соответствуют заявленному качеству и мы видим что эти свечи в принципе не рабочие хотя они новые с упаковки мы открыли поставили они не рабочие пропам бутан в баллоне при заправке он в жидком состоянии при минусовой температуре. При температуре внешней среды минусовой, то бишь при нуле и ниже, да, здесь добавляются дополнительные тепловые условия для того, чтобы минусовой пропан-бутан из баллона да, нагревом редуктора превратить в газообразное состояние. И поэтому редуктор у вас обязательно должен быть в порядке. Вот как понять, в порядке у вас редуктор или не в порядке? Функция редуктора – это испарять пропан-бутан. Испарять, то есть его нагревать с помощью обогрева в резких фасольную систему вот, и испарять. Если у вас, первое, неправильно подключен обогрев, у вас однозначно будут проблемы. То есть должен быть правильно подключен обогрев редуктора, это очень важно.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 Короче, он вот поставил Я ставлю на стенд, проверяю. Новый купил? Новый. Он Он дает мне, я ставлю на стенд, под давлением накачиваю. Показываю ему. Четыре было в пачке, две было отдельно. Ну, как комплект как. мы собрали ему. 6 цилиндров. Я ему ставлю с пачки сначала. Она реально простреливает. Ставлю отдельно, которые uh -huh. были от пачки. Тоже, точно так же работает. Я говорю, эти свечи не видятся, я вам не рекомендую. Uh -huh. Я говорю, я могу вам поменять. Это uh -huh. моя работа, я, понятное дело, сделаю. Но я вам, как специалист, не советую. Uh -huh. Он... Подумал, подумал, говорит, ладно, сейчас я уехал, поехал до них, опять же, взял какие-то денцы, но у них же другая пачка вообще была. Mm -hmm. Просто не осталось фотографировать сфотографировать, mm -hmm. при, привозит говорит: тебе такая говорит, просьба. Ты можешь не проверять на стенке. Сразу говорит, меня их. Mm -hmm. Я говорю, честно, ну а почему? Мне же интересно, га официалы сказали, что ты их неправильное напряжение, ты их просто спалил. То есть ты виновата там. Я говорю, честно, можно, я одно говорю, проверю под свой. Я говорю, страх и есть. Я говорю, если что, мне просто интересно. Он говорит: ну одну, ладно, проверь. Я ставлю на стенд, честно, он глазами, вот если ага. вот, вот, будет клиент, опять ну, покажу то есть он ставит, э, связь, точнее я ставлю свечу, я накачиваю давление, такое же давление, она идеально работает. Ага. Он прозревший, говорит, давай еще одну, я вторую проверяю, идеально, он говорит, все ставлю, говорит, я тебе верю. Я говорю, обязательно позвоните им, скажите, что вот такую вот, ну такое. у них свечи хоть и не не обязательно свечи идеальные. Итак, дорогие друзья, смотрите, сразу же вам говорю.